Женя, не хочет? Не, не, меня здесь нету в окошке, видишь? Вот здесь это окошко, но должно меня высвечить. но ну, меня видно, вот внизу не видно. Скажите, меня видно или слышно? Давайте напишем быстро. Идет, да? Ура, мы победили! Кто там писал рептилоиды, отстаньте от нас. <laughs> это Поливашова, да?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 Делайте так 10-15 раз, и после этого ребенок будет выздоравливать. Так а, третья ступень. Практикую коды. Это потрясающее, что я не одна, это сильнее, чем ступени. Не сильнее. А, Ступенья проходила уже с шумами, и вам хочу сказать, что все, что вы говорите на ступени, что-то болит и что спать хочется. У меня этого не было.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 Но то, что кошка может заразить аписторхозом, а также какими-то заболеваниями, от которых человек может умереть, умереть в дальнейшем от онкологии, вот это доказано. Тогда скажите, вас полечила, там, потопала по вам кошечка в надежде умаститься. Это лучше, чем ваша семья, где каждый в вашей семье в дальнейшем будет болеть какими-то невероятными аписторхозами, лемблиозами печени,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 Для тех, кто прошел первую ступень, ставим палец указательный перед собой. А, делайте, не раз. Можно сто раз делать. У нас есть Галина Бреднева, Бреднева, она написала, что она прошла 14 раз посвящение в первую ступень. Или 12.